Четверка огня. Изображение карты. Вечер. Рабочий день закончен. Служащие разошлись по домам. Только двое задержались после работы в укромном уголке кабинета. Что их связывает? Какие цели они преследуют? Похоже, что у каждого свои мотивы и свои интересы. Главное, каждый получает то, на что рассчитывал. Изображение людей на карте похоже на персонажей 12 аркана Наказания. Наша героиня добилась своего, но теперь не видит возможности прекратить эту связь, а она явно не на равных. Будущее этой пары во тьме. Вряд ли выход прост и очевиден для обоих. Значение карты. Самая темная карта из всего ряда огня. Ее действие происходит украдкой в сумраке кабинета. Темные тона намекают. Отношения должны оставаться в тайне. Секс украдкой. Служебный роман, где каждый получает свое. Отношения разноуровневые. Случайная связь, имеющая продолжение, связь, за которую потом будешь казнить себя. Состояние. Привязывание партнера и манипулирование им через секс. Один реализует свои тайные желания, а другой позволяет это делать. Стремление сохранять в тайне действительную ситуацию и реальное положение вещей. Ваша клиентка по этой карте может с завидным упорством отрицать очевидное. Характеристика отношений Тайный роман случайная, неравная и ненужная связь. Люди в тихорьял удовлетворяются ее минутную прихоть, не думая о последствиях. Физическое состояние иногда может говорить о скрываемых извращениях или нарушениях в половой сфере. Чувства, взаимозависимость, скрытые мотивы, возбуждение от тайны отношений как у сообщников, причастных к чему-то такому, чего другим знать не дано. Может присутствовать элемент неполноценности, импотенция. Нет действительного наслаждения или истинной близости. Желание, скорее всего, извращенное. Выполнение прихотей партнера и сокрытие своих. Бездумность. Предупреждение карты. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Долго ли эти отношения сохранятся в секрете? Как долго можно использовать друг друга? Совет карты Не афишируй отношения, держи в секрете свои чувства. То, что происходит за закрытыми дверями, касается только двоих. Астрологическое соответствие Венера Вовне. Третий декан Овна любовь головой, а не сердцем, импульсивность.